Это видео для тех, кто замечает, что со временем его эмоциональность и тревожность постепенно возрастает. Для тех, у кого часто возникают такие негативные эмоции, как страх, стеснение, беспокойство, волнение, злость, раздражение, обида, стыд и чувство вины. Для тех, кто хочет проживать свою жизнь, имея высокую стрессоустойчивость и высокий уровень счастья. В этом видео я расскажу, какие ошибки нужно убрать, чтобы не провалиться в тревожное невротическое мышление. Почему это важно? Да потому что в итоге такое мышление приводит к паническим атакам, неврозам, бессоннице, отсутствию аппетита, переутомлению, нервным срывам и выгоранию. Поэтому досмотрите это видео до конца, и у вас появится возможность избежать всех этих проблем. Любые негативные эмоции у нас возникают при столкновении с так называемыми ситуациями неопределенности. Их всегда два вида. Это будущее и прошлое. Мы не знаем, что ждет нас в будущем. Это неопределенность. Мы не понимаем, почему те или иные вещи произошли в прошлом. Тоже неопределенность. Представьте, что вы идете на экзамен. Вы не знаете, какую отметку получите. Это неопределенность будущего. Или вам рассказали, что дядя Вася умер от инсульта в 40 лет, и вы также не знаете, почему с ним такое произошло. Это тоже ситуация неопределенности. К тревожному мышлению приводит специфическое восприятие таких ситуаций неопределенности. Когда вы думаете о будущем, то видите в нем негативный сценарий, верите в этот сценарий, и в итоге возникает страх. Когда вы вспоминаете что-то из прошлого, вы объясняете себе то, что произошло в прошлом, какой-то одной пугающей причины и тоже в нее верите, и тогда тоже возникает страх. Например, когда идете на экзамен, то думаете, что получите двойку. Это и есть ваш самый негативный вариант. А в случае инсульта дяди Васи, что это может случиться с каждым? Это и есть негативные причины, которые вы себе это объяснили. Мы постоянно в течение жизни сталкиваемся с новыми и новыми ситуациями неопределенности. И в результате такого восприятия происходит накопление тревожных событий. Отдельные ситуации, которые воспринимаются как опасные, подкрепляют три возможных убеждения. Эти убеждения как раз основа тревожного мышления. Потому что спустя время человек смотрит на мир через призму этих убеждений и находит им подтверждение. Каждое убеждение направлено на свой страх. Первое – это страх смерти, и звучит оно так – «я чем-то болен, у меня серьезная проблема со здоровьем». Второе – это страх сойти с ума, и убеждение звучит так, что у меня проблема с психикой, я могу сойти с ума или потерять над собой контроль. Третье – это страх отвержения, и звучит оно так, что люди ко мне плохо относятся, я какой-то не такой, они от меня отвернутся. Только оценка поступков людей или оценка наших собственных поступков приводит к появлению негативных эмоций. Тревожность входит в общую эмоциональность человека. Поэтому если повышается тревожность, то повышается и эмоциональность. А если повышается эмоциональность, то вместе с ней повышается и тревожность. Такие эмоции, как злость, раздражение, обида возникают у нас при оценке поступков людей. Когда человек совершил свой поступок, мы не понимаем, почему он так поступил. И в итоге объясняем его поведение каким-то отношением к себе. И когда мы объясняем поведение плохим отношением к себе, то это у вас, вызывает у нас злость, раздражение или обиду. Например, когда коллега по работе прошел мимо и не поздоровался, а вы объяснили это тем, что он зазнался или сделал это специально, тогда это вызовет раздражение или даже злость. Когда же мы оцениваем свои собственные поступки в прошлом, это приводит к появлению таких эмоций, как стыд, чувство вины. Когда мы оцениваем поступок в прошлом, то не понимаем, почему мы тогда так поступили. И пытаемся объяснить этот поступок какой-то своей негативной чертой. Поторопился, струсил, сглупил, ошибся. В этот момент у нас как раз и возникают стыд и чувство вины. Например, вам когда-то предложили какую-то возможность, от которой вы отказались. И если вы сейчас воспринимаете свой поступок как ошибку, то это будет вызывать у вас чувство вины. Накопление ситуаций, которые вызывают негативные эмоции, приводит к повышению эмоциональности. А значит и к повышению тревожности и формированию тревожного мышления. Самая важная ошибка заключается в подмене объективной реальности вашим восприятием. То есть вы начинаете верить в свое мнение, как в отражение реальности. И ваше мнение начинает влиять на вас с полной силой. Ответьте на вопрос, можно ли услышать хамство. Наверняка вы считаете, что можно, но на самом деле все, что вы можете услышать, это слова человека, на основе которых вы сделали вывод, что это хамство. В данном случае то, что это было хамство, является вашим восприятием слов человека, вашим выводом, вашим мнением. Если я вам скажу, что мне нахамили, говорит ли это о том, что именно мне сказал человек? Нет, не говорит. Очень часто мы начинаем подменять то, что по факту произошло, своим сделанным выводом. Фильм скучный, меня обделили, я ошибся, меня не уважают. Все это ваши выводы на основе того, что произошло в жизни. Когда вы безоговорочно верите в свои сделанные выводы, вы подчиняетесь своему восприятию и останавливаете развитие своего мышления. Когда вы сомневаетесь в сделанных выводах и понимаете, что это ваше мнение, а не реальность, вы способны исследовать ситуацию, чтобы найти более правильное мнение, то есть вы продолжаете развивать свое мышление и таким образом делаете так, чтобы оно не стало тревожным. К тревожному мышлению приводит три ошибки. Первое – ваше неправильное восприятие прошлого и будущего. Второе – ваше неправильное восприятие поступков людей и своих поступков в прошлом. И третье – Ваша вера в то, что ваше восприятие и есть реальность. Убрав эти ошибки, вы обезопасите себя от появления у вас тревожного мышления. На этом у меня все. Всем пока.